Друзья, всем привет! Закончили работы над BMW единичкой. Этот автомобиль приезжал к нам в этот раз на некоторые работы, такие как полировка всего кузова от носа и до кормы, плюс нанесение состава H7 от компании Crytex, это жидкое стекло. Также в автомобиле у нас сделалась химчистка полная. С частичным разбором салона И дополнительно еще была установлена вот такая вот магнитолка Вместо штатного головного устройства В принципе работы с этим автомобилем на данный момент у нас полностью завершены И автомобиль нас покидает вместе с счастливым владельцем